является самым быстрым ракеточным видом спорта в мире, который набрал скорость 493 км в час. Этот замечательный вид спорта доступен практически каждому. Всем привет, вы на канале про бадминтон и сегодня я расскажу вам о том, что такое спортивный бадминтон и о том, что вы скорее всего не знали об этом виде спорта. И вот несколько фактов о спортивном бадминтоне. Бадминтон – это олимпийский вид спорта. Впервые он был включен в программу Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. Также бадминтон входит в программу подготовки летчиков-космонавтов. Кстати, герой Советского Союза Юрий Гагарин был мастером спорта по бадминтону. А космонавты герой России Александр Мисуркин с его коллегами провели первый звездный матч на борту Международной космической станции. Спортивный бадминтон является самым быстрым ракеточным видом спорта. Один малазийский бадминтонист Тан Бен Хён отбивал ан, который набрал рекордную на сегодняшний день скорость в 493 км в час. Это на 33 км в час быстрее, чем скорость пассажирского самолета Ан-24. Для сравнения в большом теннисе этот показатель 250 км в час, в настольном теннисе и хоккее 180 а в футболе мяч достигает скорости 210 км в час. В профессиональном бадминтоне скорости уже таковы, что игрок практически уже не видит летящего валана. Еще один факт бадминтон – бадминтон второй по популярности вид спорта в мире. На первом, конечно же, футбол, но почему же бадминтон занял второе место? Дело в том, что бадминтон очень популярен среди населения таких стран, как Дания и Великобритания, а также ряде азиатских стран, например, в Китае, Индонезии, Малайзии и Корее, где проживает большая часть населения нашей планеты. И по данной мировой статистике, бадминтоном занимается каждый 50 человек в мире. И, наконец, пятый факт. Бадминтон входит в тройку самых сложных в физическом плане игровых видов спорта. Представьте себе, за одну игру спортсмен-бадминтонист пробегает около 10 километров и пропрыгивает в высоту суммарно до 1 километра. При этом на соревнования в один день может быть до 10 игр. Для сравнения, в одиночной игре в среднем теннисист пробегает около 3 километров. Профессиональный спортсмен тренируется минимум два раза в день. В план подготовки входят различные упражнения, нацеленные на развитие, быстроты движения, реакции, координации и силы. И если сложить все эти факты, то станет понятно, что спортивный бадминтон требует от игрока высоких скоростных данных и выносливости. Так получается, что спортивным бадминтоном могут заниматься только самые сильные и здоровые? Совсем нет. Этим замечательным видом спорта может заниматься практически каждый. И в следующем видео я расскажу о том, как бадминтон улучшает наше зрение, чем он полезен для детей и как он улучшает здоровье и нервную систему взрослых. Поставьте лайк этому видео и расскажите в комментариях, играли ли вы в бадминтон, а может быть вы видели спортивный бадминтон по телевизору, что вы вообще думаете об этом виде спорта и хотели бы в него поиграть. И до встречи в следующих видео на канале про бадминтон.